Добро пожаловать, члены психдиспансера Немиркин! Вы когда-нибудь задумывались, какие здоровые привычки вам следует добавить в свой список дел? Мы все должны уделять достаточно времени и внимания своему психическому здоровью, и что может быть лучше, чем внедрить несколько новых здоровых привычек на этом пути. Если вы сделаете это привычкой, рано или поздно это станет частью вас, поэтому чем здоровее, тем лучше. Вот 8 здоровых привычек для улучшения вашего психического состояния. 1. Принятие вертикальной позы. Внимание! Пришло время размять мышцы и встать так, как будто вы это серьезно. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, вертикальная поза может оказывать положительное влияние и снижать утомляемость. Предварительные выводы исследования свидетельствуют о том, что принятие вертикальной позы может усилить положительный эффект, снизить утомляемость и уменьшить сосредоточенность на себе у людей с легкой и умеренной депрессией. Вы сейчас горбились над телефоном, компьютером? Как вам такая осанка? Второе. Практикуйте позитивное мышление. Исследования продолжают показывать, что ваши мысли о себе сильно влияют на то, как вы себя чувствуете. Лучший способ изменить любые негативные чувства – противопоставить им позитивные. По словам психолога Патриции Хартенек, когда мы воспринимаем себя и свою жизнь негативно, мы можем в конечном итоге воспринимать события таким образом, чтобы подтвердить это представление. Вместо этого практикуйте использование слов, которые способствуют развитию чувства самоуважения и личной силы. Поэтому вместо того, чтобы говорить «я ужасно справился с тестом по математике», используйте позитивные слова и сострадание к себе. Например, «в следующий раз я буду заниматься усерднее, и тогда я лучше справлюсь со следующим тестом». Третье. Прогуляйтесь на природе. Мой любимый вариант. «Ах, природа!» Разве может быть что-то лучше зеленой травы между пальцами ног, голубого неба над головой, теплого солнца, обжигающего нос, хм, забыл солнцезащитный крем. Простая прогулка на природе, способна повысить ваше психическое благополучие, согласно исследованию, опубликованному в Journal of Positive Psychology. Исследование 2019 года, проведенное канадскими учеными, показало, что всего пять минут общения с миром природы улучшает настроение, здоровье человека, самооценку и общее эмоциональное благополучие. Согласно исследованию, результаты показали, что кратковременный контакт с природой достоверно улучшает как гедонистические, так и самотрансцендентные эмоции. Настало время для приятной прогулки в парке с вашей собакой. Конечно, на этот раз не забудьте взять с собой солнцезащитный крем. Номер 4. Обнимите кого-нибудь. Иногда нам просто необходимо обняться. Возможно, именно это говорили вам ваши родители, и иногда они правы. Согласно результатам исследования, проведенного в 2011 году в Калифорнийском университете, ген рецептора окситоцина связан с самооценкой и оптимизмом. Окситоцин часто называют гормоном объятий. Уверен, вы догадываетесь, что способствует высвобождению окситоцина объятия, а также поцелуй, объятия и физические прикосновения. Объятия – отличный способ высвободить этот гормон и, возможно, повысить свою самооценку и оптимизм в процессе. Согласно исследованию, ученые впервые выявили связь определенного гена с оптимизмом, самооценкой и мастерством, убежденностью в том, что человек контролирует свою жизнь — тремя важнейшими психологическими ресурсами для успешного преодоления стресса и депрессии. Похоже, что крепкие объятия обязательно дадут толчок вашему душевному благополучию. Номер пять. Проведите время со своим пушистым другом. Некого обнять? Как насчет вашей собаки? У вас нет пушистого друга? Сейчас самое время завести его. Вас нужно убедить? В исследовании 2019 года изучалось влияние и уровень кортизола у студентов колледжа, которые провели 10 минут в программах посещения животных. Гормон стресса, кортизол, снизился у студентов всего за 10 минут общения с кошками и собаками. В исследовательской статье отмечается, что 10-минутная программа АВП в колледже, предусматривающая поглаживание кошек и собак, обеспечивает кратковременное снятие стресса. Поэтому, отправляясь на прогулку на природу, не забудьте взять с собой своего пушистого друга. Номер 6. Упражнения. Физические упражнения важны не только для нашего физического здоровья, но и для психического благополучия. Регулярные физические упражнения высвобождают эндорфины, которые естественным образом делают нас счастливыми. Согласно статье из клиники Майо, физические упражнения способствуют выделению эндорфинов, естественных химических веществ мозга, похожих на каннабис, эндогенных каннабиноидов и других естественных химических веществ мозга, которые могут улучшить ваше душевное состояние. Хм, эта прогулка с собакой на природе действительно принесет свои плоды. Номер семь. Получайте достаточно сна. Вы слышали, что взрослым необходимо спать 8 часов в сутки. Что же, вы определенно правы. Нам нужен хороший ночной отдых, чтобы зарядиться энергией на весь следующий день. Доказано, что отсутствие ежедневного восьмичасового сна негативно сказывается на психическом здоровье. Усугубляет ситуацию то, что от 60 до 90% пациентов с депрессией также страдают бессонницей, согласно данным Фонда здоровья сна. Таким образом, люди, чье эмоциональное состояние уже страдает, возможно вызывают дополнительные проблемы со здоровьем, не имея возможности полноценно отдохнуть. Недосыпание не только вызывает раздражительность и сонливость, но и не лучшим образом сказывается на эмоциональном состоянии в долгосрочной перспективе. И номер 8. Ведите дневник благодарности. Выражение благодарности может творить чудеса для нашего психического благополучия. По словам психолога Патриции Хартоник, благодарность связана с повышением уровня счастья, психического здоровья и благополучия. Хартенек отмечает, что лучшим из исследованных методов повышения чувства благодарности является ведение журнала благодарности или составление ежедневного списка благодарностей. То есть каждое утро перед прогулкой записывайте то, за что вы благодарны, неважно, насколько это грандиозно или просто. А в конце дня, когда вы рано ложитесь спать, чтобы провести полные 8 часов, запишите еще несколько вещей, которые вы цените, прежде чем лечь спать. Надеюсь, что рядом с вами будет ваш уютный питомец. Итак, будете ли вы практиковать некоторые из этих привычек? Какую из них вы опробуете первой? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если вам понравилось это видео, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться им с друзьями. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получать больше подобных материалов. И, как всегда, супер спасибо за просмотр!